всем привет! Кто в нашем мире не носит масок? Все мы стараемся транслировать какой-то образ для окружающих. Кто-то, чтобы нравиться другим. Кто-то напротив, чтобы бросить вызов. Некоторые хотят что-то скрыть. Это вполне нормально. Главное, чтобы наша маска не начала контролировать и разлагать нас изнутри, превращая в безвольного распадающегося зомби. Конечно, это все фигурально выражаясь. Хотя, если вы живете во вселенной SCP и оказались там в небольшом параллельном мире под названием Алагада, то увидите, что в в том месте все носят маски в самом буквальном смысле попав в этот мир все его гости получают свою маску которую невозможно снять расстаться с этим атрибутом можно только вернувшись из алла в реальный мир в этом случае маска просто пропадает но иногда так бывает что маски из этого странного места также попадают и в наш мир например scp-049 чумной доктор по сюжету серии рассказов которые понемногу сейчас перевожу пришел в наш мир из алла не сняв маски потому что она заменила ему лицо, соединившись напрямую с его черепом и став частью его тела. Но в этом видео речь пойдет не о нем, а о его друге, который также покинул мир Лагады и пришел в наш мир, но не в виде какого-то чудного существа, а в виде маски самой по себе. Да, маска SCP-035 знает чумного доктора, об этом говорится в рассказе, который я на момент записи этого видео еще не перевел. И не только потому, что они жили в одном параллельном мире, в том же рассказе на что Маска и Доктор как минимум неравнодушны друг другу. Так что выходит, что все эти фонарты теперь канон. Вернее, Доктор не помнит его жизни в прошлом. А Маска в рассказах утверждает, что у них были близкие отношения. Хотя, возможно, это очередной ее трюк. Но знают они друг друга точно, потому что когда Маска еще не появилась в нашем мире, она была черным лордом страдания Алагада, который вместе с тремя другими лордами правил тем странным мирком. Именно черный лорд посвятила SCP-049 в тайны темной хирургии, научив его оживлять мертвецов. Однако трое других лордов в маске не простили ему того, что он пытался возвыситься над остальными, набирая все больше живых и не очень сторонников. В рассказе Полуночный парад написано, что трое оставшихся лордов настолько завидовали высокому статусу лорда страдания, Среди прочих существ, что решили избавиться от него, они сговорились и выгнали его в наш мир, где это могущественное, но не имеющее материального тела существо, просто развалилось на несколько частей, не имея возможности продолжить существовать как раньше, в нашем, куда более реальном мире, чем похожее на страшный сон Алагада. Личность Черного Лорда оказалась заключена в маске SCP-035, в то время как большая часть его силы воплотилась в виде неуязвимой рептилии scp 682 2. Таким образом, Черный Лорд оказался относительно беспомощен без своих сил и может только лишь управлять тем, кто имеет неосторожность надеть маску SCP-035 на лицо. Хотя время от времени ему удается достаточно сильно влиять на разум оказавшихся неподалеку. Это, конечно, довольно внушительные способности. Но по сравнению с тем, чем был Черный Лорд ранее, это очень мало. Главная сила маски заключается в той личности, что в ней содержится. Ведь Лорд Страдания — это опытный интригант. Умеющий втягивать в свои сети обманом и лестью практически кого угодно, он занимается этим буквально несчетное количество лет. Ведь лагада существует вне времени и досконально изучил психологию людей и существ из других миров. Потому фонд SCP хранит маску, допуская к ней персонал, лишь в самых редких случаях, стараясь не пускать к ней людей, которые бы могли стать ее новыми носителями. Ведь сочетание практически безграничной хитрости, опыта обмана и способности влиять на умы живых существ на расстояние, делают этот объект крайне опасным, однако совсем оставить без внимания Маску фонд не может, ведь знание этого потустороннего существа бесценно. Во время допроса одного из носителей выяснилось, что SCP-035 проявляет интерес к SCP-682, очевидно, желая воссоединиться обратно с ним в единую сущность. И в рассказе размышления о втором, который я уже много раз упоминал на этом канале, говорится о том, что в постапокалиптическом будущем ящер SCP-682 в итоге нацепился. SCP-035 и снова стал лордом. Правда, почему-то гордыня, а не страдания. Какого-то объяснения этому я не нашел. Видимо, развился как персонаж, наверное, перестал страдать, и от того стал горд собой. Или эти разъединенные части как-то не так соединились, кто знает. Однако в Лагаду ему обратно попасть не удалось. И так он остался в конце своей истории огромным ящером, с на нем маской среди мертвой пустыни. На этом лор-маске SCP-035, который возможно найти на сайте. SCP заканчивается. Да, его в целом немного, и история маски больше раскрывается как часть других существ, того же ящера или чумного доктора. Потому это скорее такой вспомогательный персонаж для других историй. А раз у такого популярного персонажа нет какой-то подробной предыстории, по нему, конечно же, появилось полно самых разных фанатских теорий. И самое очевидное из них в том, чтобы связать маску с древнегреческой мифологией. Ведь сама маска может иметь вид древнегреческой маски трагического или комического актера. Такие маски надевали актеры древних театров, чтобы зрителям было проще следить за сюжетами и персонажами. Но мне такая теория не слишком нравится, потому что в мире SCP как бы нет греческих богов, хватает и своих. Да и вообще, сливать SCP и какую-то мифологию в одно – идея, как мне кажется, не очень удачная. Кроме того, древнегреческие маски делались из недолговечных материалов, и до наших дней не сохранилось ни одной. Их внешний вид мы знаем только из описаний и рисунков, а у нас тут, в конце концов, псевдореализм. Так что маска это скорее всего, венецианская. Да и по сюжету самого SCP-объекта она была найдена именно в Венеции. И сделана она, скорее всего, была тоже в самой Венеции. 701 знаем, что различные существа из Алагады посещали Флоренцию, Милан и другие итальянские города-государства, то есть скорее всего и Венецию в том числе. Кроме этого, буквально вся Аллагада ходит в этих венецианских масках. Среди жителей Аллагады эти маски были очень популярны. Их ношение – это обязательное условие жизни в этом городе. Даже тот же чумный доктор носит не настоящую средневековую маску чумного доктора, а карнавальную венецианскую, лишь изображая средневекового врачевателя. И лорды в масках были не исключены. Четыре лорда в масках носили маски, изображающие древнегреческих актеров: трагического, упорного, ненавидящего и счастливого или комического. А как же они туда попали? Да самым простым способом. Ведь в том же SCP-701 написано, что посол лагада торговал сильнейшими ядами и другими зловещими предметами. А раз он что-то продавал, значит он что-то и покупал. Те же маски. Тем более, что по сюжету самого SCP-701 посланник мира Аллагады очень любил посещать театры и кратерии. Навалы. Свою же силу маска приобрела, когда могущественного владельца выгнали в наш мир. И его личность питалась в единственный материальный предмет, из которого он состоял то есть в саму трагическую маску. Так и появился SCP-035, который фонд SCP нашел в запечатанном в доме во Флоренции. Во всем этом остается одна непонятная деталь: ведь по сюжету Маска не всегда изображает трагического актера. И иногда она становится счастливым. Но ведь маску счастливого актера носит другой лорд Красный Лорд. Меня свою маску, черный лорд так изображает красного? Или может он так обманул двух других лордов? И на самом деле, черный лорд и красный лорд это одна сущность. Одна часть которая до сих пор правит Алагадой, а другая зачем-то пребывает в нашем мире в форме маски и ящера. А если связать это все еще и с алым королем, то вообще какая-то выходит дичь. Ведь по одной из теорий SCP-682 это проявление алого короля в нашем мире, но при этом это часть черного лорда, который в то же время и красный лорд. То есть как минимум два из четырех лордов лагада это проявление алого короля ладно я думаю где-то здесь стоит остановиться в этих теориях короче такая вот теория при этом не противоречащая ни одному рассказу на сайте SCP во всяком случае из тех которые я нашел кстати а что вы думаете о взаимосвязи этих персонажей напишите в комментариях да и лично ты тот человек который читал тот рассказ который мне не попался но который рушит все мои теории ты тоже об этом напиши всем желаю подобрать подходящую маску и всем пока Ja.